Всем новогодних выходных, дорогие друзья! С вами самая точная программа об английском футболе FIFA прогноз и сегодня у нас вместо Игоря Белногова будет играть в этот прекраснейший английский футбол Александр Фирсов. Саня, тебе привет! Здравствуй, здравствуй, Рома! Непривычно говорить Саня тебе привет другому Александру. Дегтярева пока у нас нет, к сожалению. Давай Может, я сегодня поехать? буду для тебя Игорем. Да, ну давай будешь для меня Игорем расскажи, кем мы играем сегодня, что за матч вообще нас сегодня ждет. Собственно, нас ждет дерби Манчестера. Это Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити Юнайтед играет у себя на стадионе Манчестер Сити, соответственно, заявлен как гости да, И... Да? Не шутишь <сORTS> <сORTS> Бывает Ладно. такое И самое интересное, что Большинство букмекеров отдают предпочтение Именно гостям <просы> Почему так интересно? Ну, на самом деле, Манчестер Сити сейчас Находится на очень хорошем ходу А у Юнайтеда, если я не ошибаюсь Из пяти матчей там было два поражения То есть команда так шатко валка пробирается Как-то потихонечку, но это не связано с какими-то травмами и всем таким, то есть, видимо, обычная рядовая ситуация, и в конце концов, Новый год никто не отменял, игроки будут такие немножко подуставшие, все мы понимаем. Ну да, ну и что еще интересно, то что форма у Манчестер Сити все-таки по игрокам более-менее побольше будет, например, та же самая FIFA дает 87 на нападение, а 81 у Манчестер Юнайтед, так что, возможно, Букмекеры опираются тоже и на этот фактор. Ну, давайте посмотреть, что как будет. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, точнее наоборот, Юнайтед дома, Сити в гостях. Кубок Лиги, поехали, начинаем прогнозировать. Так, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед начинает свою атаку. Может, первый и последний. Ну, хотя за половину поля ты пока не перешел, что интересно. Агуэру сразу же сходу побежал, побежал. Опа, вот так вот делаем сюда и бьем поворотом. 1-0. И оно закатывается. А куда, подожди, он закатился, А он, по-моему, пролетел между ног у голкипера, если я не ошибаюсь. Смотрим. Вот пошел момент, передача и... Да? welcome to the club. 1-0-3 минута. Ч ⁇ неужели второй быстрый гол у нас собирается? Нет. Собираться-то может все что угодно. Например, друзья на Новый год, да? Опа! Кстати, не да. рекомендуем на новогодние праздники собираться в компании больше шести человек, читал Рос... Роскомнадзор. Роскомнадзор, да. Ну-ка, удар по уротам. Нет, не получилось. Рекомендации Роспотреба, короче, дома на угловом диване нельзя собираться больше, чем в район. Ты знаешь, так как уже 5 января, или какое то я уже забыл сюда 5 января. А ты думаешь? 5 января сегодня, там народу уже, по-моему, плевать. Они устали уже друг от друга, типа, уйди, пожалуйста, домой к себе. Ну вот этот момент, когда все доедают селедку под шубой, потому что она уже. Это... Так, что, офсадьба? Потому что она уже надела свою шубу и собирается уйти. Она в шубе из плесени уже такая. А. Зеленая селедка под шубой. Как -то в том анекдоте, типа, мама, алло, а где ты берешь красный медвед для селедки под шубой? Ну-ка, Наказать их за такую потерю голым. Так, по-моему, черданцы говорят. Угу. В принципе, ну, конечно, свистеть-то здесь никто не будет. Зачем? Да, там, чисто ногу оторвали, но ладно. Опа, хороший перехват, ну-ка, на Агуэра. Пошли, пошли, пошли, пошли. И вот так вот, охлобысь. И это 2-0. это 2-0. это 2-0. Агуэра делает счет на 19-й минуте. Я в сайт такой огроменный. Ну, а в сайт там, конечно, да. Можно было КАМАЗ запарковать. Так, Агуэро по прямой. Ну-ка, давай. Делай дубль, делай грязь. Удар! и, О -о -о -о -о. Серьезно? Вот прям вот так вот сходу. 3-0. Агуэро дубль. О, ладно. Ну что такое? играем игра в обороне. Ой-ой-ой-ой, да какой моментик-то, -ой -ой -ой. какой моментик. А? моментик. Ну-ка, а стерлинг, что? отлично. Я не видел меча. Отлично. Это, Это И вот так вот. Воу. Воу. Воу. А, стоп, я... Там. А, не полетела, ладно. Да, так, как бы... Там... Ладно, с угловой попробуем. Не, не получилось. Ну-ка, доиграть на момент, доиграть. Время есть еще. Будет угловый или все? Все, все, хватит. На сегодня хватит. Не, все, ребятки уходят на перерыв. 3-0 пока что. Давай смотреть на статистику. По владению 58 на 42, Манчестер Юнайтед впереди, по ударам... Тоже как бы все есть, да, просто Но по ударам в створ у Манчестер Сити как-то немножко побольше будет. Точность посов опять-таки за Юнайтедом, хотя такой очень сомнительный показатель, если честно. За эту точность ударов 100% у Манчестер Сити. One shot, one kill? Да, хотя счет 3-0, а ударов в створ 5. Давайте смотреть, что покажет нам в тайм второй. По qr не, не, не, не не давай вот, давай вот, вот без давай, ладно? Ха-ха-ха, просто пробегаем, бьем поворотом. 4-0. 4-0, да, да. 4-0, а Гуэро делает хет-трик в этом матче. Как, говоришь, пробегать надо мимо них, да? Наверное. Это тогда. Ну ты... Опа! Так нечестно. А ч ⁇ нечестно? Ну я пробегал, все по твоей схеме. А, типа, то, что в отбор сыграл. Ну, не надо было, так конечно. Ну-ка, сохранить. Обратно. Вот этот треугольник сейчас вырезали. Да, я... Сюда. Добрюйне! Что-то на татарском сейчас было сказано. Ой-ой-ой, ой, какой коридор, какой коридор! Ого, отлично! Ой, а что? Чисто в подкате, чисто играем в подкате, отлично. А как же знаменитый новогодний 11-литровый? Его что, не будут пропивать в этот раз? Опа. А, чётенько в отборе играем, отлично. не не, не всё а, нормально, все чисто. Сам упал, пить меньше надо было во, во время праздников. Да что ж ты? Ёлжики пушистые. Еду хоть раз пушистого ежа? <свистые> Простой наш русский парень. Сережка Агуэров хэт-трик сделал. Ну, придумаешь что-нибудь, не придумаешь? Да придумать-то придумаю, исполнить не получится. Чего я? же за Манчестер играю, да? Да посмотри просто, вот, вот. вот. мне больше нравится, как у меня игроки в сайт убегают. Вот как бы передачку можно вырезать, конечно, хорошую. Но. Делать бы... мы этого, конечно же, не Нет, будем. Но, а тут, чисто. конечно, свистеть никто тоже не будет. Все, так, все чисто, все? Чисто, все чисто. Да, да, да, да, да. да. Опа. Опа. Вот так. Ага. Ладно. вот так. Вот так. Ага, круто. Согласен. Рабочая схема. Да хоть вот… А, -а, -а. а еще и <laughs> Ну да, ну да. А, ладно, терять нам уже в принципе особо нечего. Ну и все, матч подошел к концу. Не успел закончить ту атаку с рикошета на, этот, на своего игрока. 4-0, давай смотреть статистику. По ударам равная, по ударам в створ у меня, конечно, больше, по владению у тебя также 57%, у меня 43%, на 1% получилось. По нарушениям mm -hmm. тоже, кстати, одинаковая игра прошла, так прям. Да. Равный матч, только Манчестер Сити мог забивать, а Манчестер Юнайтед почему-то на своем поле не мог забивать. Нет, забивать тоже мог, но не получилось. Да. Вот скажем mm -hmm. вот так mm -hmm. вот. Как-то так. Итак, счет на ваших экранах только что был. 4-0. Победа Манчестер Сити в Кубке Лиги. Как думаешь, реальный этот результат нереальный? Uh, я допускаю такую вероятность. Поиграв за Манчестер, тем более, Юнайтед. <laughs> как бы поняв, что из себя представляет команда, во всяком случае, в этой пике. Но, не знаю, все покажет практика. Ставить или нет на этот счет, выбор только за вами. Но эту программу для вас ввели, симулировали матч Александр Фирса. И Роман Поленков. Это отличная возможность для вас подняться на ставочках, если вы на Новый год никому не подарили подарки на Рождество, самое то. Еще увидимся, до скорых встреч, хороших каникул, новогодних вам!